Всем привет, с вами Буян. Сегодня я хотел поговорить о такой вещи, как партнерка. Что такое партнерка? Кто знает, наверное, тот может и пропустить, это видео не смотреть, а кто не знает, я вам расскажу. Вот вы начинаете, ребят, решили заняться YouTube, занимать, снимать видео, выкладывать в YouTube и зарабатывать на этом деньги. Как же получить деньги, я вам сейчас расскажу. Вот, ребят, у меня, так, например, 377 подписчиков, да? Хотя бы надо 150 подписчиков и 3000 просмотров, можно уже подключить партнерку. И я вам сейчас покажу, какой партнерке я подключен. Кстати, вот э э мою партнерку можно пройти просто вот на мою рефералку нажимаете, моя рефералка вот видите, скакивает по углу. и все, и переходите на этот сайт. Вот сайт, сайт называется VSP Group. Вот. И вот просто нажимаете подать заявку. И все. И то тут дальше, короче, прямо заполнить данные при помощи Ютуба. Нажимаете. Вот мой там, например, да, аккаунт. Ну, я как зарегистрирован уже, я там не буду нажимать дальше. Что это за партнерка? Вот, ребят. Сейчас немножко раздвину. Вот. Тут есть статистика ваша, там аналитика YouTube, сколько там получаете. У меня сейчас к выплате нет ничего, потому что я уже перевел денежку. Вот Вот у меня, вот, например, начал я тут до 67, до 67, короче. Вот. Но ну, это уже вот с какого периода ты даже не сейчас. Смотрю, а это период, период, ну вот тут вот, все видно тут, ребят. И 20, 2015 год, восьмой месяц и по первое число. Так, и тут есть, кстати, ребята, вот, библиотека музыки. Вот можете смотреть музыку, вот искать, ну, тут нажимаете там поиск и бесплатная музыка, которая не забанит вас и тут, короче финансы, выплаты выплаты YouTube тут все это отчеты доллар вот, 67 на ну, тут так как я недавно ее подключил но ну, вот считаю с августа июль и, ну и короче заработал всего 2 доллара 2.22 Ну, это уже старые как бы там короче вот выплаты за календарный месяц производятся в течение 45 дней в автоматическом режиме на указаны вами реквизиты вот вы реквизиты свои заполняете тут яндекс мани там вот это все короче и все тут все без без обмана без всего короче вот я вам рекомендую вот эти тут есть бонусные программы там ну вот все посмотрите зайдете посмотрите и все поймете тут все по-русски написано как подключите, я вам ссылку кинул вот под этим видео. Прям заходите на этой ссылке и регистрируйтесь. Вот. Для чего это надо? Вы сами поняли, что будете зарабатывать какую-то какую копеечку. Так вот. Вот какую то Вот общий ориентировочный доход 4 доллара 37. Ну так как у меня еще мало подписчиков и мало просмотров, со временем, конечно, я может постараюсь. Надо каждый день, короче, создавать новые видео, заливать его. И тогда может вас заметит кто-то и будет подписываться на ваш канал, и вы будете хоть какую-то копеечку иметь. Ну, как бы заработок такой небольшой у вас, ваш будет. Ну и в том, что хорошо, что заливать на YouTube видео, считай, вот вы, да, записали там на диск или на компьютер информацию своего видео, там свои какие-то посиделки и хотели бы посмотреть лет через пять. А вот тут у вас нечаянно диск потерялся там или компьютер гульканул, короче, сломался, изгорел там, еще что-нибудь. Все, запись пропала. А тут она будет, ваша запись, хранится много-много лет. Еще ваши внуки, там, правнуки будут смотреть, короче, это ваше видео. Вот, ребят. И как бы... Не знаю. Займитесь этим делом, ребят. Кому интересно, конечно. Кому не интересно, не знаю. Не занимайтесь, не смотрите это видео. А кому интересно действительно заняться Ютубом, чтобы лет через 10 посмотреть, какой я там был, что я там занимался. Или через 20-30, там уже будет тебе 70 лет, ты зайдешь на свой канал, и у тебя видео сохраняются. Вот. И причем еще хоть какая-то копеечка, я, как вам говорил, уже падает. Вот, что я хотел еще сказать. Вот такая вот партнерка вы говорит: "Групп, включайтесь и получайте хоть какую-то копеечку за свои труды, за свои съемки, это потому что сами знаете, кто занимается, начинает заниматься YouTube, это очень сложно, постоянно надо обрабатывать видео, постоянно его там, редактировать, все это делать, это все занимает большие деньги. большие Большое время. Деньги уже говорю. И понятно, хоть свое время вы тратите, хоть за это время, хоть какую-то копеечку вы будете иметь. Вот. Будете популярны, будете получать больше, конечно, ребят. Вот. Ну все, что я вам хотел сказать. Больше я ничего не знаю, короче, пока, ребят. Но то, что я знаю, я вам все рассказал. Я думаю, вы все прекрасно поняли, что такое партнерка. Партнерка, кстати, она платит за ну, в вашем ролике, например, вы сняли видео и вставляется реклама. И за это, за эту рекламу, который за посмотрел, вам начисляется какая-то копеечка. Вот тут есть новости. Кстати, вот сейчас будет Игромир 2015, ребят. Все тут. Вот тут видите, все тут написано. Можете зайти, посмотреть, почитать. Все интересно. Так, кстати, тут еще выплаты есть. Выплата ВКонтакте. Есть, если вы там ВКонтакте.. Ну, я ВКонтакте не зарегистрирован в этом. Это, вот, партнерку не подключил через контакт. Так что у меня нет премии, бонусная программа. Реферальная программа есть. Тут все вот. ребят всем пока с вами был буян надеюсь вы заинтересовались моим видео кому-то может я что-то помог кому-то не помог давайте все всем пока я вас люблю